Наша земля растаяла, Моё солнце, моё солнце, Страшна немаркешкая любовь, а а, Да, по у нас еще дома дела, помирать нам, да, наводо, да, есть у нас еще дома дела, У нас нам, родного, да. Есть у нас еще дома дела. Давай. Померать нам рановато. Да. Есть у нас еще дома дела. Померать нам рановато. Есть у нас еще дома. Ага, нет, чего? Нет, нет, нет. Ажмин, что? Нет, я не буду. Чем далее? Наступление с какой стороны будет? Ну так говорите нам как защищать будем за полиарет? Ты а идешь с тобой с молдаванка поднять ушла. В магниту я увидел, что с тобой не пошло. Сейчас задумал по ночам, ссорить на я в обряде повстречал. Поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, поднимитесь, У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Субтитры делал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 It doesn't matter.